Ты не простыл, наш батюшка, а глузду двинулся. с в дом втащил. Прости, Матан, Господи. Не будем устраивать эль-скандаль при посторонних. На Просковью Тулупову вроде похоже. Барин на нее как глянул, так у мамы поехал. Это Жазель француженка. Я признал ее по ноге. У нас в сосед Юрка. Молодой мужик, не пьет, не курит, с бабами не гуляет, ну нормальный он человек. Мы с женой с снимкой говорим, давайте с кем познакомим. Ну давай, он говорит, а у меня есть. Я говорю, что ж мы ее не видим-то? Он говорит, а она ко мне по ночам приходит, во сне. Ну нормальный он мужик, Ему баба во сне приходит. Я говорю, еще что ж она такая же симпатичная, как ты? Он говорит, даже очень симпатичная. Только голая и на вашу Нину похожая. Нинка моя закокетничала. Говорит, и что же она такая на меня похожая с вами делает во сне? Юрка погрустнел, говорит, ну что делает? Приходит и нежно так говорит, дай денег. Ну я не даю, что ж я дураку, во деньги давай. Она и уходит. Тут Нинка моя говорит, «А что Юрочка, женщина к вам голая приходит, на меня похожая, а вы ей денег не даете? Может, нуждается женщина? Дайте ей деньги. Может, у вас что, завяжется?» Юрка говорит, чё же завяжется вас нет. то Она говорит, «А вы попробуйте». Юрка до вечера ходил, мучился. Вечером говорит, «Все, положу 100 долларов, попробую». Ну, вечером я спать ложусь, а моя что-то у стены крутится, Нинка. Я думал, может, она тоже, как Юрок, ку, ку Слышу, Юрка захрапел через стену. Моя. Халатик сбросила. И к Юрке у дверь. Шесть. Я чуть не... Я удивился жутко. Я кричу, Нин. Вдруг моя появляется, в руках сто долларов. Ну, думаю, умная девка у меня. Утром на кухне Юрка встречаем. Я говорю, ну что, Юрок, как? Он говорит, приходила. Хоп, сто долов. И с шастью убежала. Вот дает. Тут Нинка моя, ну не дурачка. Она говорит, а может вы мало положили, Юрочка? Женщина ж нуждается. Может вам больше положить? Юрка подумал, чем мог. И говорит, а я 200 долларов положу. И положил дурак. За три дня мы с него долларов 500 взяли. Ну уже, думаем, купим, значит, обязательно холодильник новый, да? Сахар-мешок. Мне туфли хорошие. Ну, Нинки там обязательно, что же она, девка, совсем без обуви. Вот. Тут Юрок на кухню входит, и как заорет, все, понял, горит, все! Ни в каком сне она ко мне не приходит. Это наяву! Я, честно, чуть не... Я говорю, ты что несешь что? Он говорит, это привидения у нас в доме появились, и у частных людей доллар отнимают. Ну, я им покажу. Ну, плюнули мы на него, ничего, человек не в себе. Пошли, ложимся спать, беседуем, как деньги еще использовать. Вот. Тут дверь открывается, и Юрка, Слышь? Страшный такой, входит, хорошо не голый, в трусах, и мимо нас прошел к телевизору, поднял его и к себе понес. Я чуть не ох... я просто удивился жутко, слышишь, я кричу, ты что, ю... Ю... а потом думаю, телевизор-то у нас дешевенький, долларов сто стоит, думаю, все равно он в плюсе, я говорю, не давай спать спокойно. Тут опять дверь открывается, этот деби, он как прямо к кровати под Нинку на руки и к дверям. Я честно, ну совсем думаю, что ты сумасшедший, а потом думаю, телевизор 100 долларов. Нинка больше 50 не стоит, все равно я в плюсе. Повернулся на другой бок и закропел черт мой.